Крыш моей крыши. Дайте крюлочек, рабочек. Ну чтоб тебе пропасть. Не дает. смотреть с вас. Крыш, говорю. Крыш продаешь, дождь зальет. Живи, давай что-нибудь. Побело давай, давай, живи. Слезница! Держите! Теперь Здравствуйте, хозяина! Что среди ты такая? Ты еще откуда взялся? Взял? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, no, no, no, no, no. Что вы это в самом деле? На гостей из помилов. Здравствуйте, ребята. А теперь говорить чего? Хотите? Ну мы, мы мы мы хотим ну миленький хатку у него просить новенькую хатку ну новенькую хатку сахару не в приглядку не в прикуску если можно то в накладку вот такому Правильно. Жито, вкрыто, щито, вкрыто. Сказка-связка. Осиновая повязка еловый. Смотрите лучше. Зерно, э -э -э. зерно. Э, зерно-то это зерно, да непростое. Хотите, я расскажу вам сказку. родные братья жили, и вдвоем они могли да, так мало накормить население всей земли. Да вот случилась беда, вдруг исчезли два зерна, ищут утром, ищут днем, ищут вечером с огнем. Только польза все одна, нет волшебного. Я нашел. Вот оно, вот волшебное зерно. Вам, принес его ребята, заживете вы богато, если будете дружить и любя зерно растить. А что с ним делать? Посадите зерно в землю, и ваше желание сбудется. Будет у вас и сахар да, попробуй посади. Наша земля тверда, как сухой дуб. Эх. А где второе это зерно? А вот. Второе-то зерно. Попало в руки Карамора. Карамора? Карамора? Да-да, Карамора. Нет во всем мире злее и противнее Карамора. Он морщится, когда слышит смех. Зато слезы доставляют ему удовольствие. Даже ветер облетает его замок заверсту, чтобы не испортить себе настроение. Он жадный, запер зерно в сундук, от людей запих. Знает, что если зерно у него отберут, смерть А что будет, если он узнает про наше зерно? Узнает, войско нашлет, хату сожжет, зерно отберет. Вот. Тятий, а корабор узнает? самую опасную минуту возьмите вот эту дудочку, и вот эта дудочка вам поможет. На. нет! А сейчас идите и найдите доктора Всеведа. Он живет на высокой горе между небом и землей. Он в той стороне. Нет человека мудрее, чем нет в Свет. Он знает, и сколько рыб в реке, и сколько верст до луны, и как имя каждой звезды. Вот если вы его уговорите, он вам поможет зерно вырастить. Но знаете, он упрямый старичок. Mm-hmm. <laughs> Проклятый живоглот! Так-то вы мне служите! Слышишь? Мне приснился страшный сон. Будто кончилось моё могущество. Будто зерно. Почитили из моего сундука с моих пленников, и пленники пошли на меня. смотри, все ли спокойно в моем царстве. Zastávám v В моем царстве. Зеркало чудо, скажи не то я. Есть ли кто в мире сильнее, чем я? Мое зерно в чужих руках. Врешь, врешь, проклятое зеркало. Ты смеешься надо мной zer Ее сокровище. Я знал, зеркало солдата. жизнь моя, волшебное зерно. В тишине сменяются дозор и стена по-прежнему крепка. Легче душу взять у карамора. Зерно украсть из сундука. Мертвое. Пока в моей власти. Единственное в мире. Зерно. <связь> Кто? Кто? Кто здесь? А, это ты, сорока, белобока. Что тебе надо, полтун? Убирайся, вон, попрошайка. Жадина, жадина, а зерно то не одно, а два я сама видела, сама видела. Что? Братч? Жжж, бесстыдная птица, зерно одно. Моя непобедимая армия! Мои славные Ползите во все концы земли, Отыщите второе зерно и уничтожьте его! Но с воды, Она для вас бибель! Далеко еще идти? Ничего, ничего! Надо доказать Вот он! Здравствуй, дедушка! А? Вы откуда? Вы с какой же планеты? Мы? Мы оттуда, снизу! Ой, как вы громко кричите! Не снизу, с земли, на с земли! А к земли? И... Mm -hmm. Вот, наверное, я По ночам до рассвета Средь тысячи разных планет Ищу я на небе Такую планету Где горе ни капельки нет Вот ты нам и помоги, а то наше зерно отберет караму. Карамор Карамор? Так что ж вы мне сразу не сказали, что в это дело вмешался Карамор? Карамор. Пошли, друзья мои. Карамор. Говори. Карамор. Карамор. Неприступнейшим забором, окружив пустынный двор, в темном замке Карамора Гремлет, шатный Карамор. Да? Да? Да. Если драка, или ссора, или злобный заговор, это дело корамора, это сделал Карамор. Да? Да? Да. Он свои кривые руки дотянул до этих гор. Черный враг моей науки, враг учения Карамора. Сами я отправлюсь, дети, чтоб зерно не трогал вор. Личный враг всего на свете, враг учения Карамона. Карамур, Карамур, с мной. Земля, она тверда, как лоб вашей почтенной тетушки. Дедушка, а если зерно не вырастет? Почему? А мы дадим ему питание? Привет! 你 Спаситель. Ой. А? я кажется потерял что? Дудку. Дудку. Да поможет. Дити! Ты же, зачем ты пришел ко мне, храбрец? Помоги мне отыскать Карамора и убить его. Да, я помогу тебе. Я одену тебя в волшебные доспехи. Юного гостя В сад Башмак его Каменный башмак Стойте, нежно, Нежно Нежно Дудка у него Дудка Да, я помогу тебе Миленький мальчик Место молодого дуба свободно. Я одену тебя в эти доспехи. И до конца своих дней ты будешь лучшим украшением моего сада. У нас еще таких мальчиков не росло. Милый, бедный Росток, он умирает. Дедушка все, дедушка, помогите ему. Прогретые долгоносики. М -м -м. Положение, друзья мои, серьезные. Но не будем терять надежды. Инструменты, халат, воды. Ножницы. Ему больно. Ничего-ничего, при операции всегда больно. Ну-ка, вода, живи, живи. Эчку, минуточку, минуточку. вот И не все, миленькая мальчика. Самое красивое в этом костюме. Я цветочки э, собираю солнышко, звездочки, почила. Давай я подежусь. А ты пойди поспи. Нет, я сама подежу ее. А, ладно. Тогда я пойду посплю. Уже ли, вы говорите, мальчик никогда не вернется? Никогда. Жаль, очень жаль, очень жаль. Я ем, вашу дам. Пожалуйста. Что там? Что я вижу? Поглядите! Я ничего не вижу. У меня очень плохие глаза. Зато я все прекрасно вижу. Андрейка вернулся. Не радуйтесь, профессор. Пока мальчик приблизится, я уничтожу ваш корень. Друзья мои, друзья мои! Друзья мои, проснитесь! Друзья мои, друзья мои, проснитесь! Друзья мои, Андрей кричит! Неужели Аталия? Андрейка, я знала, что он вернется. И где он? Ватюшки, какой ты черный. Где же ты так загорел? Ютенька, вот он я. -то. Это мой товарищ. Андрюшенька, Андрей. Андрей. Ну рассказывай, рассказывай, как дела с Коромором. С Каромором? Все кончено. Шо? Я знала, что ты не обманешь, а говорили, что ты не вернешься. Кто говорил? Да ты вот один похожий. У нас железки есть один. Скорти, мы с вот так. Вы к этому не жили, это же Магнуд, да? Он помощник Старомора. Да? Скорей всем искать! Скорей! Искать! Искать! А? Идем! Проходимец! Он никогда не в лужах не But На самом деле. Конец всего делу меня. А -а -а. Эх. э, нет, друзья мои, это только начало. Дело будет впереди. Ой. <музык> вот видите, ребята, что вы наделали. и в накладку. А вы почему, профессор, не берете сахара? Не, коллега, сахару не надо. Я нашел свою планету, которую искал, и счастливо от всего сердца. Разрешите, я вам помогу? Пожалуйста, профессор. Первый сорт. Давай, давайте, дедыч. Вот эти зерна никогда больше не попадут в разбойниче лапы Карамора. Правильно, профессор. А эти зерна кому? -то? А эти зерна я возьму с собой. Там, где Карамор выжиг и омертвил землю, я верну ей снова жизнь, верно, и красоту очень правильно. Мастер, возьми нас с собой, мы тебе будем помогать. Ну что ж, можно. Отпросить всю Идите, с ним можно. Ну, друзья мои, в дальний путь. Прощайте, доктор, прощайте, тетушка. Прощайте. И вы прощайте. Вот вам на дорожку по Яблочку. ни пера вам, не пух. Отведете, держи вас лука. И в дорогу.